Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, с вами я, София, мы продолжаем нашего Шерлока Холмса, давай, а, смотрим, что мы как раз пробрались. ой, камин, то есть его должны, должно было сзади еще подсвечивать, да, нет? Пламя его зажигали час, а, даже час назад зажигали, ну-ка, огонь, зола, жженая бумага. А, Что-то вытащил. Страница. Бумага практически сгорела. Я не смогу прочитать текст. Написано неразборчиво. Бумаги бросили в огонь совсем недавно. Папа, Не успели войти сразу с порога. Что-то нашли, а? Че, чувак, сидишь, сейчас мы это узнаем, что это ты там стрелял, оказывается, с балкона. Так, трость. Кстати, аптечка. Он спускался? Приложить деревяшку. Отлично подошло. Итак, мистер Тернер сломал трость, когда она застряла между плитами. Он не говорил, что подходил к жертвам. Та-та-та-та-та. Че... А, книги? Книги на этой полке стоят в беспорядке. Словно мистер Чернер пытался сойти, что-то в спешке совсем недавно. Возможно. Возможно, Чернер был просто тупо должником, он при... спустился вниз, достал какие-то бумаги, которые там вот там могли его очернить и просто жрока их. Пока они там валялись. Так. Мистер Тернер встал с постели, услышав выстрелы. Так, книги у него тут какие-то. Ящики, письменный стол. Ничего интересного там нету? Точно. У меня типа там возле окна ждет. Кухонный стол. Кухонный нож <связано> довольно шоу. острый. Кухонный стол. Отбросы. Изрезанная бумага. Изрезанная бумага. На столе остались кусочки мелко нарезанной бумаги. Кухонный нож использовал, чтобы порезать бумагу. Типа, он уничтожал какие-то улики. Что еще есть? Окно, посмотри, давайте выглянем. Открываем. Так вот, что видел мистер Тернер, открыв окно тело Кеннета Батлера, а это труп Брайана Веркоти. Мистер мистера был отличный вид на место преступления, и трупы, и Лейтона Чампмана рядом с ними. Так. Пошел к трупу, что-то забрал, сломал трость. А где еще? Ух ёб твою мать! Как много призраков. Так, подожди, значит нет. Вот первый открыл окно. Нет, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стой, стой, стой. Значит, он сначала встал, он услышал да выстрел, встал с кровати. Так, тут он поставил уже сломанную трость. Открыл окно, пошел к трупу, что-то забрал. Ну вот бумаги. Сломал трость. Он как раз Скорее всего, он какой-нибудь должник, да? Он поднялся наверх. А -а -а, я думаю, что он поставил сломанную трость. Разрезал бумагу и бросил что-то в камин. Давай, <и -и -и -и -и -и <practice> смотрим. Вот он встал, встает. Берет трость. Звездует. Звездует. Звездует. Открывает окно. И выглядывает, значит. Там уже трупы лежат. Опачки, трупы. Побежал вниз. Дошел, значит, до этого. До первого трупа. Наклонился что-то достать. Сломав свою трость. Да, вот он ее ломает. И попиздавал обратно. Повесил трость. Вот он ее ставит. Идет, режет бумагу. Ну то есть он о себе что-то уничтожает, какие-то улики, да? И уже пошел к камину, сжигать это все. На самом правильный ход событий основывается на основ... мистер терно использовал книгу, чтобы спрятать то, что он нашел на теле Кеннета Бэтлера. Вопрос в том, что именно? А! Книги. Жирные отпечатки. Я вижу отпечатки жирных пальцев на обложке. этой книги. Надо заглянуть. Моби-дик. Какая находка! Прекрасное ожерелье внутри книги. А, это типа он вырезал под нее это. Голова барана. Браслет с изображением голов овнов, часто встречающихся на древнегреческих изделиях. Вероятно, эпоха эллинизма. <связывающие> Т -т -т -т -т -т -т -т. Сейчас будем разбираться. Так. А, это спросить. Вот, это, вот тут вот. А, у мистера Тернера больная нога, поэтому он прихрамывает. А, старинный золотой браслет, найденный в квартире Тернера, украшен головами овнов. Ну пойдем. Теперь нам есть о чем с тобой потрещать, чувак. Ну что ж, готов? Присаживаемся. Давайте, погнали. Прогулка к окну. Как ну, как окну, как окну. Мистер Чернер, как могло произойти, что человек вашего возраста смог добежать от кровати до окна за секунды, если вспомнить ваши слова. Ну, я еще способен двигаться очень быстро, когда нужно, мистер Холмс. Против... Против... Противоречия Чёрнера, хромота Чёрнера. Очень в этом сомневаюсь, мистер Тёрнер. Я заметил, что вы хромаете из-за ранений правой ноги. А вам бы понадобилось как минимум 10 секунд, чтобы добраться до окна. За это время вы пропустили бы что-то или кого-то, кто мог оказаться на Халфмунд-стрит. Вы правы, мистер Холмс! Мог и пропустить! Но это все произошло так быстро! Время, иногда играя с вами злую шутку. Да что ты говоришь? Так, вся правда. Выкладывай на стол. А как быть с остальными вашими рассказами? Мистер Тернер, очень важно, чтобы вы рассказали всю правду. Мистер Холмс, уверяю, я, все остальное все правда. Па-па-па-па-па-па-па! Старый браслет, братан, ты что-то упускаешь? Мистер Тернер, вы не были честны со мной. Да. Ни тогда, не сейчас. Да! Но, мистер Холмс! Это вещь, мистер Тернер! Не могла оказаться у бедного человека. Она стоит больше, чем весь ваш дом. Я могу объяснить. Лучше поправьте меня, если я ошибаюсь. Вы увидели Лейтона Чапмана через окно. Но вы также заметили блестящий предмет. Прекрасное украшение. Вы спустились и взяли браслет с тела Кента Бэтлера. А когда услышали свистки, поспешили обратно. Из-за этого вы сломали трость, она застряла между плитами. Констабль мэру не смог увидеть вас в окне, потому что в этот момент вы поднимались по ступенькам в квартиру. Вернувшись домой, вы спрятали украшение в книгу. Мистер Холмс, пожалуйста, не отправляйте меня в тюрьму. Я не сделал ничего плохого. Я белый человек. Когда я увидел браслет, я подумал, что это возможность получить немного денег. Я был в отчаянии. Я только взял браслет и все. Клянусь вам. You made a mistake by lying. Вы совершили ошибку, пытаясь But лгать мне, но все-таки вы не преступник. Однако я должен вернуть этот браслет законному владельцу. Ой, ой, ой. Так, выяснить происхождение... Узнаете вы больше о старинном браслете о том, как он мог оказаться на Half Moon Стрит? То есть это нужно... Да, искать в архиве. Окей. Оби! Погнали в архив. Это нам на Бейкер стрит. А, нам еще в ярд надо заглянуть э, с мальцом пообщаться. Он же там, получается, его захватили и держит. Ну погнали! Сейчас мы все узнаем. Блин, а там все еще? Это пышная женщина у нас тут. Ватсон, прекратите рец у окна. Да, это <смех> наша красотка. <смех> <смех> так, ладно. А, архив, браслет. Какая-то там поха была. Старинный золотой браслет, найденный в квартире Тёрнера, украшен головами овнов. Так, а, химия, яды, раны. Нет, нам нужна история. Искусство архи... и архитектура. Э, Ну-ка, в британском нет. Нет. Экономика, технологии, история. Это греческая? У нас? Или какая? Не египетская. Не римская. Не Наполеон. Не прусский милитари... а, милитаризм. Медицина, ботаника, ничего, ничего, не то. А, а, давайте искусство, архитектура. Not... Не то. Вот. А, это прекрасное старинное украшение является частью коллекции сокровища эллинизма. Пять голов овнов изображены на браслете, ожерелье и кольце. Каждая выполнена из чистого золота. Пять овнов метилена были похищены из музея в 1885 году. То есть это давненько такие украденные браслеты. Мне необходимо продолжить свой archive. поиск в архиве. Необходимо, да? Это уже в газетах надо. Ага. Искать так. Сокров... Они были похищены из музея. Это по газетам в 1885 году. Так, 83-й, 84 85-й. Вот, сокровища эллинизма украдены. А вероломная кража. Вчера вечером во время перевозки из Британского музея на высовку изобразительного искусства в Глассфурде были похищены сокровища эллинизма. Владелец ломбарда Кеннет Бэтлер связался с полицией и рассказал о джентльмене, попытавшемся... Продать ему коллекцию старинных вещей, принесенную в его ломбард на Чорч-стрит. Полиция вскоре задержала подходящего под описанием мужчины. Им оказался профессиональный грабитель Винсент Фолли, как э, раз предпринявший попытку сбежать из Лондона через порт. Его опознал выж выживший водитель Кэба, в котором перевозили сокровища эллинизма. Винсент Фолли отказался сообщить, где именно он спрятал украденные драгоценности. Ему назначили тюремный срок, украденные сокровища до сих пор не обнаружены. по по по по, -по. Одна из жертв, Кеннет Бэтлер, участвовал в истории с похищенными сокровищами эллинизма. Нужно зайти в его ломбард. Ломбард. Так, да, мы сейчас зайдем в ломбар, давайте мы в Скотланд-Ярд заглянем. Поговорим с мальцом. все таки надо до него добраться, а потом уже поедем в ломбар. Да? И там уже будем разбираться со всеми остальными. Погнали. Мистер Холмс! Что привело вас сюда лейтон, этой ночью? Меня заинтересовало дело Лейтона, лейтона Чапмана. Его арестовали этим вечером и обвинили в двойном убийстве. Прошу прощения, для полиции это дело определенно ясное. Или у вас есть какие-то новые факты? Кто знает, инспектор? Слушайте, вы можете расследовать, сколько вздумается, мистер Холмс. Чапман нарисовали с револьвером в руках. Он в комнате с уликами. Подозреваемый в камере. Что-нибудь еще у него нашли? я же количественных вещей, ничего ценного, мистер Холмс. Спасибо, Лайстрейт. Ну, давайте глянем. Так. А, нет, это морг. Нам туда не надо. Нам нужны личные вещи, во-первых, осмотреть. Ага, вау. А ты Откуда револьвер ты взял? So вот пистолет найденный у Лейтона, когда его поймали полиция. Это револьвер у Надежное оружие. То есть ты его брат, что ли? Барабан. Похоже, что патроны не вытащили, не вытащили из барабана. Что еще? В дуло посмотреть. Нет, никогда так не делайте, когда у вас в руках настоящий пистолет. Защелка. Патроны. Два из шести патронов пустые. Было сделано два выстрела. Так, часы. Дешевые часы, несомненно, купленные на собственные средства. Дешевые сигареты. Сигареты из дешевого табака. Ничего интересного. Папа, у нас дедукция какая-то выскочила, вылезла. Так, двое убитых. Так, Брайана Веркоти и Кента Бетлера застрелили на темной узкой. Так, Халмфум Стрит, связывающий большую аллею. Так, это да. Револьвер Лейтона, я думаю, оно вот. У Лейтона нашли револьвер с двумя отстрелями и патронами, когда задержали после убийства на Халмфум Стрит. Двойного убийства Кеннет Бетлер и Брайан Веркотти. Жертвы двойного убийства, совершенного одним человеком. Па-па-па! Что, Че, вариантов может быть больше? Что у нас еще? Подожди. Так. Э, смотрите, еще. Револьвер Лейтона. У Лейтона нашли револьвер с двумя твоими патронами. И разные выстрелы. Мистер Терн слышал два выстрела друг за другом. Второй прозвучал громче, чем первый. А одновременные выстрелы. Тернеру выстрелы показались разными, потому что их было три. Сначала прозвучал одиночный, а затем два, од... два одновременно. Ты есть с чего вообще это взял? А расположение стрелков. Их несколько, что ли? Тернеру выстрелили... Выстрелы показались разными, потому что их сделали, сделали из разных частей Хаунфмон Стрит Ну давайте пока вот это вот выберем, просто выберем а... Ничего не украл, Луэд и не нашли ничего ценного, когда задержали сразу просто после преступления Пропавшие предметы искусства в 1985 году из Британского музея была похищена коллекция сокровищ эллинизма. Ее так и не обнаружили и считали утраченной. Нет? Общее заключение, Лейтон Чапман единственный человек, который шел на Хаунфул-стрит после Брайана Веркоти и Кеннет Бэтлера. Его видели рядом с трупами, а затем он сбежал. Подожди, ничего не у. А, это не это. Двое убитых, револьвер, общее заключение. Ну, какое какая-то хуйня, нет. У меня все еще будет гореть этот значок. Да, горит. Что-то еще можно собрать. Сейчас, вот смотрите. Что мы можем? Ну вот, револьвер, двое убитых. Это уже было револьвер общее заключение то что типа он их пристрелил и он виноват показания свидетелей и орудие убийства указывают на то что виновен Лейтон Чапман да так все блять еще что-то еще еще горит у меня этот значок долбанный давай эй Подожди, верни. А, пропавшие предметы искусства. Ну-ка. Нет? Нет, ну ничего не украл. Ну все, у меня тут все, ничего нету. Все, пускай этот значок уходит. У меня мне больше нечего там осматривать, нечего складывать. Че, значок уходи. Этот значок это справа наверху горит. Есть какая-то дедукция. А, позвать же ведь надо. Подожди, это ты? Ой, что-то, пожалуйста, спросите этого подозреваемого для допроса. Здорово. Добрый вечер, мистер Чапман. Кто вы? Не хотела сказать. Это какая-то ошибка. Успокойся, Лейтон. Я пришел, чтобы помочь, чтобы доказать вашу невиновность, о которой ваш младший брат Уиггинс рассказал мне. Мой брат. Вы его знаете? То есть вы Шерлок Холмс. О, глупец! Хорошо, мистер Холмс. Я расскажу вам все. Ну, давай, жги. Так, осматриваем его. Так, ну он такой вор в законе прям, да, практически. Вырос на улице, вязывается драки, глубокий шрам. Чё еще? Ой, фингал под глазом, да? Или это просто... О, драка была какая-то. Недавний си синий кис сопротивлялся, импульсивен. Изящный шарф. Деловой костюм. Клерк. Тоже сидел. Этатуровка сидел в тюрьме. Совершил преступление. Ваша история, давай, жги. Прекрасно. Расскажите вашу версию случившегося. Я закончил работу и поспешил увидеть фейерверк в Уайще. Чеппели. Было поздно, поэтому я решил срезать по Халф Мун стрит. Я видел, как первая вспышка озарила небо, и открылся на полицейскую на углу и завернул на Халф Мун стрит. Затем внезапно, во вспышке света, я увидел двух человек, лежащих прямо на улице. Я остановился. Я подумал, повернуть назад, позвать полицию, но в этот момент заметил третьего человека. Он склонился над тем телом, что лежало дальше от меня. В ту же секунду он поднял голову и посмотрел на меня. Во вспышке света я увидел его пистолет. Он сделал рывок и побежал в сторону White стрит Время вернуться. У вас было время вернуться за Констеблем. Я запаниковал. Не знал, что делать. Тогда я склонился над телами. Проверить, может, они еще живы. Я видел, как у одного из них кровь вытекала из живота. Он умирал. Это было ужасно. Второй был уже мертв. Лежал с дырой в голове. У него был в руке пистолет. Я забрал его и пошел за третьим человеком. Продолжайте. Интересно. Умоляю, продолжайте. Я вернулся, я завернулся за угол и видел человека посреди улицы. Он вроде паниковал. И затем, мистер Холмс, произошло нечто странное. Я рассказал полиции, но они посмеялись, но я клянусь, что говорю правду. Я побежал к нему, но затем меня ослепила вспышка света, настолько яркая, что я ничего не видел, секунд десять. Но я продолжил бежать. Когда я выбрался на Уайт я услышал крик женщины, а затем меня схватила полиция, но нигде не было ни следа того человека. Конечно, они нашли пистолет и всю эту кровь. Я, я не видел, как скрылся убийца в той суете. Возможно, -то я был еще наполовину ослеплен в тот момент. Веча... Впечатляющий рассказ, мой друг. Так, третий человек. Лейтон, вы можете описать человека, которого видели на Халф Мун стрит? Я не смог разлить его лицо. лицо. Было очень темно. Он стоял далеко. Я видел его силуэт. Hmm. И каким that? он был? So Ничего you know, особенного. На нем был jacket. пиджак, средний рост, средний вес. Понятно. Что-нибудь еще привлекло ваше внимание? No. Нет. Ну, возможно, это странно, но я не слышал звука шагов, когда он побежал. Возможно, это грохота фейерверков или из за того, что я слишком удивился. Почему последовал ли за ним? Лейтон, Лейтон откровенно говоря, я, я задача. Зачем такому молодому человеку, как вы, брать пистолету трупы и преследовать возможного убийцу? Знаю, самому странно, что в тот момент я действовал по наитию. Преступник должен быть арестован, и он вооружен. Вы рисковали жизнью. Это слегка глупо, если только вы не хотели отомстить. Нет, мистер Холмс. Я просто был, был храбрым и глупым. Ну погнали. Э, Противоречие Тюрнер, ключи от двери. Узник них Везгейна. Sure уверен, were, что да. Но я полагаю, вы опознали одну из жертв, Брайана Веркоти. Вы хорошо его знали, не так ли? Как? Как вы об этом узнали? <связывающие> у, у вас есть татуировка тюрьмы «У Вестгейт, у Вестгейт на руке. Я ел точно такую же exactly татуировку у мистера Веркоти. <связывающие> а Веркоти? Вы знали <связывающие> его, как в прошлом, в прошлом сидели в тюрьме. Я Am прав, I мистер прав, Чапман? О, боже. Вы правы, мистер Холмс. Ну, давай, расскажи мне про Веркоти. Веркотти, we Нас посадили за грабеж. Prison, Впервые в тюрьме прикрепились к одному из братств. Мы старались помогать друг другу, отбывая срок. Вы были очень молоды тогда. Да, мистер Холмс, это так. Мы всего лишь украли фунт мяса. После освобождения, когда я увидел, что стало с моим младшим братом, я решил начать честную жизнь. А Веркотти? У него были трудные времена. Его сестра умерла в лечебнице Уальчеппелла, пока он сидел в тюрьме. У него не осталось никого. Наши пути разошлись. Он вернулся к криминалу. И вы его потеряли? Да. И около двух лет я не... о нем ничего не слышал. Мы скоро увидимся, молодой человек. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Дай-ка, показания Лейтона. Лейтон Чапман настаивает, что видел человека возле трупа. Лейтон взял у одного из трупов револьвер и кинулся вдогонку за тем человеком, но был ослеплен вспышкой фейерверка. Так, старое знакомство. Брайан веркати давно знал Лейтона Чапмана. Они вместе сидели за грабеж еще в нолоте, но их потеря нашли после освобождения. Ну давайте вот так вот Нет? Пропавшие предметы искусства Это, ну, это же ведь тоже ничего нет Даже вот, вот, вот так вот нет Просто нет а -а -а, Общее заключение вообще А! -а, -а да это что? Вымышленный человек! Человек описан Лейтон Чапманом Плод его воображения создан, чтобы оправдать себя Ты думаешь он с ума сошел? Ну-ка. Ну, а тут уже все, нет, ничего. Старое знакомство ничего не украл. Жестокое убийство на Half Moon Street было совершено Лейтоном Чапаном по мотивам личной вражды. Прям вот так вот. Вы чё? Алло! Двойное убийство. Лейтон Чапана обвиняется в двойном убийстве на Half Moon Street. Старая вражда между Лейдом Чапаном и Брайаном Веркоти послужила мотивом преступления. Но ну, это как-то вот прям... Фу. Ну нет, это, соответственно, естественно, не так. А, подожди. Мы сейчас это все сломаем вот так вот. Одновременно Тюрмур выстрел... выстрелы показались разными, потому что их было три. Сначала прозвучал одиночный, это когда в голому выстрелили, а затем два одновременно, это потом уже, да? Короче, как-то так, ну-ка. Ладно, пойдем дальше. Рек реконструировать, да? Ну, подожди, реконструировать мне предлагают тут. А, найти ключ от двери, найти так, найти ключ от двери. Вероломная... Так, вчера вечером во время перевозки из Британского музея на выставку изобразительного искусства в, Гал... в Глазфуде были похищены сокровища или не так? А, это мы должны... Да, это мы должны заехать в ломбард как раз-таки. Возможно, Кен Бэтлер и Брайан Верть выстрелили друг в друга. Осмотрите их тела и представьте, как это было. Так, и еще есть ломбард. Ну, давайте на... сюда приедем. Потом сходим в ломбар. Господи, какой кошмар. чего то вообще ничего не понятно. Не хватает еще одного человека, судя по всему. Ну, как, судя по всему. У нас там же ведь еще есть. Сейчас покажу. Скрытый персонаж. Один. Один штук. Вот тут вот. Он, наверное, и есть убийца. Ха! Не дайдена. Можно найти в этом расследовании. Вот, вот о чем и речь. Так, по-моему, туда прямо, да? Где-то... Господи, как что тут темно, мать его... Матерь вашу. Так. You, что ты здесь делаешь, for? парень? Чего ждешь? Что, когда освободят моего брата. Твоего брата? Того, что вы поймали, and избили and и посадили. А, ah. ah. uh. убийцу. No one, Он никого coppa? не убивал. Копа. за языком, парень. А то отправишь за братом. Копа? Так, ну погнали Кто-то из жертв, вероятно, выстрелил дважды Определите, кто это мог быть Выбрать стрелка Он сказал, что тот, который дальше от него Это вот этот вот почему ты думаешь, что этот выстрелил дважды? Ну-ка. Я ничего не вижу, но нужно найти что-то и прицепить лампу. Я что. Спасибо чтобы спасти брата, мистер Холмса. Ага. Найди мне что-то, на что можно прицепить лампу. Ну-ка Я думаю, что это стрелял дважды И тогда вот на этой вот стене Найти что-то и прицепить лампу Что? Что? Что тебе надо найти? Вот эта лопата тебе Хочешь, закинь туда лопатой Да что туда? О, Багор Да возьми ты его, блин Зачем ты на него смотришь? Просто возьми This should be useful. Так Пошли А, ты стрелок Да Вот оно Ну блин Вообще по логике Ты же ведь в голову ему стрелял Один выстрел он услышал громче Значит скорее всего сюда прилетело Nothing interesting here. Ага, значит, все-таки тот Ну, он же пистолет просто, получается, от, отсюда взяла, от него С чего он взял, что именно вот в эту вот сторону, господи, там вот промахнуться можно куда угодно Вообще ни хрена не видно Пулевое отверстие. Это определенно след пули. Трещина The на кирпиче совсем свежая. Утсон, на этой улице был и третий выстрел. па па Так, третий выстрел. Двое убитых. Перестрелка. Кеннет Беттлер, так, погибли на перекрестной стрельбе, у были пистолеты, один из них исчез. Двойное убийство Кеннет Беттлера, так, жертвы двойного убийца, совершенного одним человеком. Мне кажется, вот так вот. Ну, выстрелы показались разным, потому что их сделали из разных частей. Скорее всего, вот так вот было, я думаю. Двойное убийство. Приветики, чувак, опять ты. Так. Что-то опять снова пошло не по плану. Так, а, настаивает, что видел человека. Вот. Заявление так об, о, одетом в пиджаке человека сбежавшего с места преступления выглядит правдоподобно. Три выстрела показывают наличие второго пистолета, не обнаруженного до сих пор. Выстрелы показать сразу, потому что их было три. Вот так вот. Перестрелка. При перекрестной стрельбе у обоих были пистолеты, один из них исчез. Так что ли? Но это была в любом случае перестрелка, потому что один убил второго. И там где-то нарисовался третий был какой-то. Может быть, телохранитель какой-то. Получается. Так, найти ключ. А мы еще что-нибудь можем, кстати? Сулик. Вот так. Нет, пока ничего больше не можем сделать. Тогда едем в этот самый... В ломбард. У нас больше ничего не остается. Вот сюда. Погнали. Ну, я верю в теорию трех чуваков, что там был еще кто-то третий. Так. А, Ватсон за решеткой. Ха -ха. Хорош. Пускай сидит там. И не мешает мне под ногами Ты кто? Ты кто такой? А, ты блюешь, все, я тебя не трогаю. Все, все нормально. Тот сам ломбар? Нет, не, не ломбард. А это ломбард? Какой-то дом. Ладно. Сейчас вломлюсь. Это ломбард? Это что? А, во. Отпереть ключом! Ага, ага, Ключ ага. Ключ мистера Бэтлера мистер отлично локс. подходит. Ага, ага. Здрасте. Ой, как много всего интересного. Полки. Давайте осмотрим. Альпинистское снаряжение. Ледорупы кошки сюда мог принести только альпинист. Объект интереса. Это, значит, в какой-то момент мы сюда припремся, чтобы что-то отсюда взять. Какое-то снаряжение вот это вот альпинистское захватить. Что у нас еще? Ракетница. Кстати. Ракетница, возможно, заложена обедневшим матросом. Тоже объект интереса. Мы тоже сюда должны будем припереться и что-то тут найти. А, прилавок. Открыть. Ух ты, ёпта. А с баранами. Головы овнов. Это ожерелье из коллекции 5 овнов метилены. Любопытно, это означает, что у Кента Бетлера <эмэ> до сих пор есть часть этой коллекции, спустя 10 лет. Мало того, он еще попытался тот браслет стянуть. Здорово, или это здорово, типа? «Здорово, Кеннет. Помнится, ты как-то сказал мне о трех украшениях, золотые, с головами овнов из Древней Греции. Они еще у тебя? У меня хорошие новости. Я нашел человека с деньгами, который сходит с ума по таким штукам. Он готов отвалить небольшое состояние. Я могу устроить тебе встречу с этим денежным мешком, но ты поделишься заработком. Буду ждать тебя на углу Большой Аллеи и Халфмундстрит в воскресенье вечером до начала салюта. Брайан Веркати. Опа, то есть Веркоти должен был встретиться на самом деле с этим чуваком. А Старины золотой ожерелье с двумя головами онов, обнаруженная в Ломбардии у Кента Бэтлера. То есть э -э -э, этот мафиози должен был встретиться с Бэтлером. Опа. И как раз он должен был привести вот этого вот денежного мешка, чтобы вот продать ему старинный вот этот вот браслет. То есть они там были вместе. Похоже, что мистер Бэтлер аккуратно вел дела. Это бухгалтерская книга. Ну правильно, чтобы не спалиться. пу пу пу пу пу пу, -пу. Драгоценности Батлера. Батлер взял, взял браслет и, возможно, кольцо из старинной коллекции 5 овнов Метилены. Он собирался заключить сделку с Брайаном в Эркоте, ради чего пришел на Half Moon Street. И пропавшие предметы искусства. что нет? Двое убитых? Серьезно? Урели? Really? Так, мотив ⁇ грабеж. Обретение исчезнувших сокровищ или ленизма могло стать мотивом убийства. Совершенно на Холфман-стрит мистер Чернер забрал браслет сразу после преступления, но кольцо до сих пор не найдено. Личный мотив жестокого убийства. Mm -hmm. Было совершено Лейтоном Чемп по мотивам... Нет, я думаю, что это грабеж. <small> Подожди, а где вымышленный человек? А, вот тут вот. Нет, я так не думаю. Жертвы двойного совершенного одним человеком. Но я не думаю, я думаю, что они сговорились... Убить его. Короче, сейчас пока непонятно. Пока ничего не понятно. Что тут еще? Сколько времени? Ой, нормально. Пока держимся. Пока ничего не понятно. Так, у нас, значит, мы нашли всякую вот такую вот безделушку. А нам разве не нужно поговорить теперь с этим? С пацаном-то. Я бы с ним поболтала или ну, еще бы представила к нему какого-нибудь полицая, чтобы он стоял и следил за ним. Так. Да, пойдемте попробуем, попробуем хотя бы перетереть с ним. Может, что получится. Опа. Почему вы на меня так смотрите? Приглядываю за тобой, парень. Никогда не знаешь, чего от like like а таких ждать. От таких? Да. Street уличных бродяг и воров. Я не вор. Разве? Тогда где ты взял is, то, что на тебе надето? Очень I сомневаюсь, что ты это купил. Я не stumbling. попался, это не кража. Ну это, это какая хорошая логика. Не убил, не виновен. А чё нет? Так, ну-ка. Есть о чём с тобой? Косовый Мэро, мне необходима ваша помощь в, в расследовании. С удовольствием, мистер Холмс. Я хочу убедиться, что на Холмпу-стрит нет закоулков, где можно было бы спрятаться от вас и вашей лампы. Понятно, Holmes, что мне делать? Возьмите лампу, идите так watching, же. как до этого before. постарайтесь найти меня. Себе. Понятно? И что мне прятаться сейчас? А, -а, -а я за констебли сейчас еду. И... Ну, пойдем. Ну, туда тут ни хрена не видно. А вот и трупы. Я вас yeah, well, очень well, хорошо Mr. вижу, мистер Холмс. Right, Все в порядке, касса. Попробуй еще раз. Я I'll выберу другое место. Ну, вообще нормально. Оказывается, тут есть еще и закоулки какие-то. Охренеть. Ну-ка. А у тебя рехазы. Нет, во время преступления шел не так, нужно быть внимательнее, попробую еще раз. Да ты какой, какой ответственный молодой человек, ну вообще. О, are, а Хонс? вот и вы, мистер Холмс, хера себе. Right, Все в порядке, Let's я с тобой еще раз, я выберу I'll другой мест. Да прекрати ты уж. Так... Так, чуть -чуть я не вижу. Так, он меня сейчас завернет. А-а. Тут меня сейчас завернет. Так, погодьте. Значит, сначала по одной стенке пройдемся. Потом по другой. Ты, типа, во все углы, что ли, заглянул тут? Да и не в, не в жизни. Не поверю. Так, отсюда мы начинаем, да? Теперь давайте по этой стенке. Хера себе, он запрятался. Ты куда залез? А реально, а где? Я уже даже по трупам хожу. О, боже мой! У вас было очень... Да ни себе легко! Теперь понятно, что никто не смог бы спрятаться от лампы Констебеля Мэрроу. Господи! Так, пропавший предмет так, все углы на виду. Никто не смог бы спрятаться в закоулках Half Moon Street, если бы за ним бежал человек с лампой. Показания Лейтону так, так, так что видел человека после труба, да да да. Если мы примем, что Халфмом Стрит в момент убийства был еще один человек, то он мог удрать только вверх по стене. С моделируем его действие, устроим похожую вспышку и скорапаемся по стене. Вот это мощь э -э вверх по стене. Так, подождите. Это мой мистер Хомс. Так. То есть Скарабкаться по стене. По какой, блядь? По какой мать вашей стене? Э, да, хорошо, я поняла. Нет, нет-не-не. Так, а что тут? Найдите ракетницу для имитации фейерверка. А, чтобы. А, -а, -а, -а! ах ты ж юб ты ж. Поняла, это нам в ломбард. И вообще нам нужно закругляться уже потихонечку. Сейчас мы это возьмем снаряжение и будем закругляться. На стену лазить будем уже в следующей серии. Так, это мы вот сейчас да. Вот, сейчас где -то. Бежим сюда. Сюда-сюда. Вот сюда, смотри. Вот тут вот. вот. там вот блюющий чувак. Так, он нас не интересует. Тут курящий чувак, он нас тоже не интересует. А вот этот вот уже ломбар. Так, уже как. Чувствуем себя как дома. что? Вот что нужно, чтобы забраться на стену. Так, хорошо. Теперь ракетницу берем. Вот тут, тут она. Вот что нужно, чтобы имитировать вспышку от фейерверка. Кажется, мы потихонечку подвигаемся к тому, кто убийца. Как раз найти применение Ракеты с зарядами в рабочем состоянии. Да, вот поговорить с констеблем Мэру и попытаться имитировать вспышку фейерверка. Проверьте, можно ли сбежать, забравшись по стене. Вот, и как раз мы это проверим уже.